Всем привет, привет и добро пожаловать на канал Ирина Степная. Сегодня мы с замечательным сквишем хотим сделать обзор на два слайма из интернет-магазинов. Хотим вам показать видео ожидания реальность. Будем показывать вам слаймы, как они выглядели на сайте при покупке фотографий. И также слаймики, которые мы получили. Ссылки на все товары будут в описании под видео. И также вот ну, такого интересного сквиша. Также будет ссылочка, он очень вкусно пахнет. И давайте же приступим. Сейчас я вам покажу картиночку слайма, который я заказала на сайте с шариками Орбис. Очень необычный слаймик, поэтому не могла удержаться. И смотрите, как он выглядит в жизни. Смотрите, какая красота мне пришла. Он прозрачный. И внизу у него шарики Орбис очень красивые. И давайте же скорее его откроем. Лично мне очень нравится. Все очень красиво выглядит. Давайте попробуем его потрогать. Какой-то жидкий немножко. Какая красота. ребята ссылка на него в описании как-то вокруг меня Даже стали шарики вываливаться, но это не страшно их можно собрать по ощущениям конечно очень здорово его мять шарики немножко почему-то они твердые я думала это шарики орбиса это больше на бусинки похож на как он классно растягивается Мне прям нравится. Просто класс. Только чувствую шарики. Мне придется собирать по всему столу. Очень красиво. Ставлю однозначно 5 этому слайму. Всем рекомендую. Ссылка на него в описании. Очень красивый. Мне прям нравится. Пятый такой. Хочется с ним... Играть, имять его в руках. И второй слаймик, который мы заказали. Смотрите на него скорее на картиночку, как он выглядит на сайте. И сейчас мы его покажем, как он выглядит вживую. Тоже Пришел очень интересный слайм и интересно посмотреть, какой он внутри. Давайте же скорее его открывать. Смотрите, какая красота. Мне прямо очень нравится. Давайте же скорее его потрогаем. какой что-то липкое это не очень удачный прям ко мне прилип может надо вместе соединить в общем этот слайм какой-то непонятный сильно липнет рукам так что мне он к сожалению не понравился так что я вам его не рекомендую пойду отмываться от слайма если вам понравилось это видео обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал давайте дружить общаться всем огромное спасибо за просмотр и встретимся в следующем видео всем пока пока ваша ирина степная